Ну, еще немного про стадионы. И почему на них потрачено столько денег. Мы все знаем, что в СР не было нормальных современных футбольных стадионов. И, естественно, когда проводились любые соревнования, то картинка западных спортивных сооружений и с российских была очень разная. И не в пользу современной России. Поэтому так или иначе строительство стадионов было необходимо. А совместить такое строительство с проведением чемпионата мира по футболу – это вообще большая удача. Ведь, как скажут критики власти, Россия – самая богатая страна в мире, а стадионы все древние и расхлябанные. А чиновники деньги воруют себе в карманы, а нормального стадиона построить не могут. Гады. Правда, когда стадионы вдруг начинают строиться, то критики говорят, зачем столько денег выбрасывать на воздух, лучше помочь больным детям. В общем, на критиков никогда не угоди, чем бы ты ни занимался. Дальше они начинают кричать, что вот сметы на строительство постоянно растут. Собирались построить за 300 миллионов, а получилось 600. Опять гады чиновники воруют деньги. Но давайте посчитаем, а сколько реально украли российские чиновники при строительстве стадионов. Давайте попробуем посчитать. Возьмем стадион в Питере, как самый часто упоминаемый в этом смысле. То, что цена сооружения растет в процессе строительства, это очень частое явление. Так происходит со многими крупными сооружениями сложной конструкции. По ходу такого строительства всегда возникают непредвиденные моменты. Ну и воруют тоже, конечно. Вот здесь написано, что официально признано воровство 700 миллионов рублей. Это немного, если учитывать, что окончательная стоимость строительства стадиона 680 миллионов долларов. Много это или мало? Ну вот когда у Абрамовича начались терки с английскими миграционными службами, он отменил строительство нового стадиона для Челси стоимостью 1,33 миллиарда долларов. Причем уже на стадии предварительного проектирования цена строительства выросла в два раза. А что было бы, если бы его начали строить? Английский Арсенал в 2006 году закончил строительство новой арены, и она обошлась ему примерно в 500 миллионов долларов. Но нам надо учитывать, что климат в Англии совершенно другой, чем в Питере. За 10 лет инфляции доллар тоже значительно подешевел. И стадион Арсенала далеко не самый лучший стадион в Англии. Тот же новый Уэмбли, перестроенный в 2007 году, обошелся в 800 миллионов долларов. Новый стадион Тоттенхем предположительно обходится в 750 миллионов фунтов, то есть около миллиарда долларов. И один из главных стадионов в Катаре предположительно обойдется 800 миллионов евро. Цена пока не окончательна. Конечно, где-то на юге в более мягком климате можно построить стадион и подешевле. Но если вам нужны лучшие мировые технологии, выезжающее поле, современная транспортная инфраструктура вокруг стадиона и прочие плюшки, то окончательная цена в 680 миллионов долларов не выглядит сильно завышенной. Можно сравнить общее количество денег, потраченных на проведение чемпионата мира, с предыдущим и последующими чемпионатами. Чемпионат мира в России обошелся в 13,2 миллиарда долларов, а предыдущий чемпионат в Бразилии обошелся хозяевам в 11 миллиардов. При этом мы с вами знаем, что Бразилия – это как бы самая футбольная страна мира, там дети во время рода выходят мячиком вперед, и стадионы у них были всегда. Но даже бразильцам пришлось потратить на проведение этого мероприятия немалые деньги. И все это, чтобы потом проиграть немца в полуфинале со счетом 7-1 и плакать на красивом стадионе. Таким образом, если сравнить бразильский чемпионат с российским, если учесть инфляцию доллара за 4 года, если обратить внимание на более сложные климатические условия в России и вспомнить, что по сравнению с бразильской футбольной инфраструктуры там была практически на нуле, то стоимость проведения российского чемпионата мира никак нельзя назвать излишне завышенной. Ну а так ради интереса, сколько собираются потратить катарцы на проведение подобного праздника? Вы не поверите, но их смета на сегодняшний день около 200 миллиардов долларов. Я сам в это не верю, но тут так написано. Что там собираются построить за такие деньги катарцы, я даже не представляю. Но вот это действительно восточный подход. У русских, конечно, широкая душа, но до да по-настоящему богатых арабов и им тоже далеко.